Горит. Что с седьмой? Пока неизвестно. В час ночи немцы снова прорвали фронт в районе Дачно. рассчитывать на быстрый выигрыш, пока нет второго фронта. Боюсь, что если мы сдадим город, на завтра мы будем иметь второй, а то и третий фронт. Вы что имеете в виду? Друзей. На Дальнем Востоке, да и на Ближнем, для которых падение города будет сигналом к выступлению. Ну нет. Не посмеют. Не посмеют, если мы выдержим этот натиск. Да. Когда остановим, это от многого зависит. Вот. Подберутся люди, способные владеть положением. Но ну, Виноградов крепкий генерал. Уже не командует этим фронтом. Когда же это? Сегодня. А кто? в зимнюю компанию вам пришлось иметь дело с фон Лаусом. У меня к вам несколько вопросов. командующий. Командарм 21-й, генерал-лейтенант Кривенко, настаивает на своем плане. Что же делать, мой друг? Резервов не хватает. Недостаток сил рекомендую восполнить оборонительными сооружениями. Вы пренебрегаете обороной. Товарищ командующий, разрешите? Благодарю. Я вас вызову. Присядьте, Петр Михайлович. Теперь вам будет удобнее откровенно объясниться. Владимир простите меня. Сейчас я встретил в вашем штабе генерала Баталова. Оказывается, его соединения уже выгружаются. Да, в распоряжении фронта начинают прибывать резервы Ставки. Но у меня нет указаний Верховного командования на их счет. У нас есть указание спасти город. Падение его смерти подобно. Необходимо сегодня, немедленно, все силы, все резервы бросить на одну цель. Разбить, чтобы остановить. Завтра будет поздно. Владимир Викторович, обстановка оправдает нашу инициативу. Нет. Директивы командования я привык выполнять точно. Что же касается фронтовых резервов, вот взгляните. У Михайловки они группируют 10 дивизий. Не сегодня-завтра мы можем иметь новый прорыв. Я охват седьмой. Я должен сохранить резервы, чтобы предупредить катастрофу и отвести армию. Отстоять город, вот что вы прежде всего должны, а не отводить армию. Генерал Кривенко, это мое последнее решение. Сегодня прибывают новый командующий фронтом. Генерал-полковник Муравьев. Муравьев! Товарищ командующий, да? Генерал-полковник Муравьев просил связаться с ним в седьмой армии. Он с аэродрома проехал прямо по хозяйствам. Как? На участок прорыва. Генерал-полковник. А где подразделение, которым вы сами командуете? Погибло при обороне высоты. А вы? В назначенный час тремя бойцами вышел с боем из окружения. Где третий? Я здесь, товарищ генерал-полковник. Тушить под Где-то мы уже встречались. Бывалы, видно, солдат. Так точно. Воюем от самой границы. И обратно. Обратно? Точно. Хорошо. Я не выйду отсюда, пока вы не восстановите управление. Но штаб без прикрытия. Молчать! Я вас заставлю гранатами Я штаб заставлю воевать, если не знаете дядя. Молчать! Где Орлов? Почему не атакует? Почему? Генерал-полковник, положение такое, что ты белугой заводишь. Связь разбомблена. Теряю управление. Разрешите доложить обстановку? Пройдем сперва к вам, генерал. Разденемся. Сюда, Сюда. пожалуйста. Ложь дела, минутка. Нравится. Раз мы прибыли, теперь минутное дело. Ой, нет, минутка. Много нам придется вытерпеть. Я тороплюсь. Погоди. Ну почему ты здесь? Приехал на тебя посмотреть. Ну, как гуляет. Гуляет. Шали. Письмо ну, тебя привет. Правда? Вот. Ой. Наташка. Ну, что еще? Неужели командовать? Почему неужели? Ах, плохо, Кирилл. Так плохо. Лучше бы тебя здесь не было. Ну, больше нельзя. Я заеду к тебе. Вы где стоите? Не знаю, Кирилл. Ничего не знаю. Найду, увидимся. Увидимся. Чья машина? Генерал-лейтенанта Пантелеева. А где он сам? А вот на высоте, товарищ генерал-полковник. Начальник района, генерал-лейтенант инженерных войск Пантелеев. Здравствуйте. Э, с кем имею честь? Буду командовать фронтом. Я так и полагал. Привычка посмотреть одному и подумать, на что посмотреть. А вот видите, вот эта линия, это так называемая средняя оборонительная полоса. Батальонные узлы, отсечные позиции. Вот это она и есть. Да. А вот и город. Последний рубеж, и он уже горит. Не успеем. Если не успеем, жгут степь. Да, тут надо крепко подумать. Но что же решили в Москве? Я полагал бы привезете план ставки. Хороший город. Но черт возьми. Если бы сражения решались только анализом, сражений бы не было. Взвесили, подсчитали и решили, чья победа. Но существует еще воля и необходимость. Мы должны. Мы не можем не победить. А для этого необходимо удержать город. Да, ставка категорически этого требует. Но существуют ошибки, просчеты. Надо искать хотя бы хотя бы мельчайшую слабость, просчет Клауса, зацепиться за него. Ну что ж, чтобы первый найти, не нужно долго искать. Достаточно взглянуть на карту. Вот. Клаус как бы сам входит в мешок, Подставляю под удар фланги. Если бы здесь у нас были крупные резервы... Возьмем на заметку фланги. Но вряд ли это просчет. Он не боится за фланги. Он, видимо, уверен, что сокрушающее превосходство силы техники позволит ему так быстро управиться с городом, что мы не успеем натопить силы на их флангах. А вырвав у нас город, они или уничтожают обороняющие армии, или отбрасывают их за репу, нейтрализуют. Таким образом, Кляус сразу освобождает все свои основные силы, поворачивает их фронтом на север. И фланговой угрозы больше нет. Справа река, которая и мешала нам оборонять город, теперь помогает им, прикрывая их фланги. И весь огромный кулак может быть брошен на угрожающие им армии, которые мы даже не успеем сосредоточиться. Это бесошибочный расчет на время и быстроту. Значит, первое. Сделать его ошибочным, выиграть время. Совершенно верно. Но резерва фронта для этого недостаточно. Пришлось бы бросить на это стратегические резервы ставки. А тогда нам ничего не удастся накопить на немецких флангах. Это заколдованный круг. Второе и основное. Ни при каких обстоятельствах не трогать стратегических резервов. И это свято. Что вы привезли о втором фронте? А вы рассчитываете, что нас выручит второй фронт? Я хочу только предупредить, что если нам удастся остановить немцев, они будут перебрасывать все новые дивизии, пока не достигнут результатов. Ну что ж, делаем еще вывод. Мало остановить, необходимо разбить. Разбить мало, а решительно разгромить, чтобы не скоро оправились. В сложившейся обстановке ставить такую задачу? Вы знаете, кто ставит перед нами такие задачи? Теперь они стоят перед вами. Да. Перед нами. Перед нами. И все-таки Клаус снова переоценивает свои силы и недооценивает наши. Да. Прежде всего, артиллерия. Да, это у нас самое сильное. Но тоже пока не хватает. Ничего-ничего будет больше. А пока вот что. Необходимо, чтобы каждая армия выделила в резерв фронта не менее 30-40 стволов тяжелых орудий. Создать фронтовую группу артиллерии дальнего действия. В решительный момент огонь в кулаке. Кирилл Степанович, а боеприпасы? Пока мы их подвозим по единственной оставшейся у нас дороге. Но и она будет перерезана. А новая ветка? Будет готова через месяц. Эвакуация из заводов лишает значительного притока. Кроме того, заберет у нас вагоны. И значит, еще больше замедлит накопление боеприпасов. Владимир Викентьевич. Вы сама неумолимая действительность. Печальная роль. Мне очень тяжело, что я оставляю вам такое наследство. И ничего не могу сказать вам об облегчении. Владимир Викентич, вы мой учитель и командовали этим фронтом. Я понимаю, что тяжело будет, но так нужно. Я решаюсь предложить вам остаться в качестве моего заместителя. Или начальником штаба. Если это нужно, я готов остаться в любой роли. Спасибо. Здравствуйте, товарищ Лавров. Как настроение? Двое настроение. Свыше пяти тысяч наших рабочих уже дерутся у вас. Мы удадим вдвое больше крепких, обученных людей. В развяжительном руке. Нам надо успеть эвакуировать крупнейшие заводы Союза. А у нас до сих пор нет ясности. Сколько дней, сколько эшелонов? Эвакуации заводов отменяется. А. Разве опасность именовала? Владимир Евгениевич, на какое количество боеприпасов можно рассчитывать? на гибель какого-то процента рабочей силы думаю что полностью заводы будут разрушены не раньше чем через месяц Каждую неделю будет повышаться продукция. Как будут расти, наливаться силами эти заводы. Почему вы до сих пор в штатском? Я привез приказ о вашем назначении членов военного совета. Но мы же вывезли промышленность Украины. Заводы Запад. Пустой город армии защищать не будет. Кстати, Штаб фронта, не торопясь, переведите из города. Как далеко? Ну, так, чтобы не было слышно пушечной канонады. В штабе нужно думать. Да. Вас. Да-да. Так. Так-так. Началось. Михайловку атакуют. Да? Да. Не может быть. Сам въехал. Хорошо. Хорошо, сейчас буду. В седьмой захватили офицера генерального штаба. Клаус. Хай, Нервы. Ваше имя? Йенаме! Я ничего не скажу. Спаси. Я трое суток не спал. Я мчался в машине шести километров, и потом пешком. Я больше не могу. Я все скажу. Если мне все известно. Твой старый шлаф. Твой старый шлаф как можно, товарищ генерал полков. Мы разведку знаем. Он же обратно, как кошка, вертелся. а визжал. Вот ведь, как руки покуса. Ну, маленько повторся, конечно. Как взяли? Нынче утром фрицы нас из Михайловки вывели. Наш лейтенант говорит, что же это? Ну, мы их обратно вышибли и держим. Вот тут он к нам и вкатил, прямо на машине. Наш лейтенант говорит, чтобы одним духом в штаб доставить. Иду, а машины не одной. Надо было пешком наверстать. Ну вот тут я ему действительно... Вот тут действительно я ему передышки не давал. Тяжелый черт. Тяжел, значит, немец. Ну да, тяжелый показал. А если его эдак без передышки прогуливать, в нем бензин в раз кончает. Наш покрепче. Молодцы. Большое дело сделали. Так точно. Лейтенант у нас действительно герой. Вы его разбудите и получите основное, пока он раскис. Побольше Афон Клаусе. Потом дадите выспаться и привезете. Я хочу на свеженького посмотреть. Слушай. Идем. Переводить. Пусть он думает, что я не говорю по-немецки. Я хочу понаблюдать. Слушаюсь. Я говорю по-русски. Превосходно. Значит, поговорим совсем откровенно. Садитесь. Ну? Я ничего не скажу. А что вы можете сказать? Вы же привезли карту генерального штаба. Как вас угораздило въехать, майор? А что скажешь генерал фон Клаус? Я точно выполнял приказ. Каков? На карте помечено, что Михайловка будет взята 12-го, и он мчится, чертя голову, не оглядываясь. Потому что по уставу так положено. А если обстановка сложится не по уставу? Смеетесь не вы? Меюсь я. Машина германского наступления уже пущена в ход. Очень скоро вы будете сидеть передо мной, как я перед вами. Вы наглец. Идите. Продолжайте допрос. Вы посмотрите. Они нам дают всего шесть дней. Сегодня 19-го помечено взять Михайлов. Город 25-го. Шесть дней. А потом 10 августа Саратов, 15-го Куйбышев и 10 сентября Розамас. Это снова удар на Москву. Вы понимаете? Мы только коротенький эпизод. Сходу разделаться с нами, повернуть на север, перерезать коммуникации Москвы и где-то там в решительном сражении одним махом выиграть Москву. Компания, а может быть войну. Этот майор стиль всей стратегии наглец. Лаус Наглец. Гитлер, и Наглец. А немцы Михайлов кузани Когда? В два часа. 105-е отбило все атаки. Танки ворвались и обошли с тыла. Все равно наглецы. Сегодня уже 20-е. Мы выиграли у них два часа. И так на каждом шагу вырывать у них час, день, неделю, время. Вот сейчас основное звено. Я полагал бы отвезти армию? Ни за что. Каждый рубеж отстаивать до последней возможности. Контратаковать непрерывно, везде, где только возможно. И прогуливать. Прогуливать под подлецов, без передышки. Не обходят меня. 105-й дивизии уже в мешке. Все равно этим клином займутся другие армии. куда закопался? Здравствуй, Петро. Здорово, друг. Ты? Я. Здравствуй, Кирилл. Ну, что? вина! Не-не, сейчас не пью. Я ж не говорю водки. Давай раздевай. Знаешь, как я рад, никто не рад. Лизу видал? Видал, случайно на дороге встретил. Здравствуйте. Вы, пожалуйста, минут шофера моего накормить. И минут с тобой? Да. Тащи его сюда. Ну что привез из Москвы? Когда что, второй фронт? Ну бог с ним. Что тебе в ставке сказали? Город не сдавать, немцев разбить. А так. А мы сдаем. Сдаем город, Кирилл. Наш Виноградов над резервами дрожит. Он все на свои укрепленные пояса надеется, а в душе уже сдал город. Генерал от обороны. Хорошо хоть ты приехал. Разрешите? Входи, входи. Дорогу минутку золотые руки. Здравия желаю, товарищ. Садись за стол. Ты гордый служак. На, выписал. сам. За победу это не шофер это генерал среди шоферов и покормить его по-генеральски понятно решите быть свободным точкой иди есть понимаешь Кирилл, это верно у клауса пока подавляющее превосходство в силах и технике и к тому же подвижность ты ешь, ешь, чего же ты, брат? И надеяться остановить их равномерным усилием всего фронта группа. Они рвут его где хотят. Это верно. На глупой линейной тактике далеко не уйдешь. Нет, уйдешь и далеко. Чего доброго за Урал. А ты смотри. Смотри, что только одна моя армия может сделать. Только дивизии. Дивизии давай, особенно танковые. Это новый командующий? Угу. Часто у нас меняются. Тяжелые фронты. Раньше я голову положу, чем его сменят. Непобедимый. Дай перец. Пожалуйста, товарищ Шоферский генерал. Вот, понимаешь? Атаковать всеми возможными силами. Манеру восполнить нехватку. Рискованно? Но дальше будет безнадежно? Ведь что обидно терять? Дутые фигуры, это Клаус. Никаким оперативным мастерством, от а голым перевесом сил он так прет. Ударим их по флангу, расшибем, они а и откатятся к фрицевой маме. Ну что ж, так и сделаем. Когда? Сейчас. Сегодня. Шутишь? Нет. Может быть это ты шутил? Ну, ка же успеет пройти резервные дивизии? Резервных дивизий пока не будет. Сегодня ночью немцы прорвали фронт у Михайловки и охватывают седьмую. И она отходит? Нет, не отходит. Обьется на старых рубежах и ждет, что ты немедленно ударишь немцам во фланг. Если не разгромишь, то остановишь. Сил для этого у тебя достаточно. Значит, опять работа на дядю. Нет. Не на дядю, а для победы. Слушай, Кирилл, я, может, чего-нибудь путаю. Я солдат. Я хочу победы нашему народу, всему нашему фронту. Но тебе я правду скажу. Хочу. Всеми печенками хочу, чтобы эта победа была моей армией. Моя победа, понимаешь? Для всех, но моя. Еще бы. Ни черта не стоит генерал, который не хочет славы. А ты думаешь, я этого не хочу. Но только что ты задумал, маловато. Я побольше хочу. Мало? А что ты обещаешь? Генерал Кривенко, я приехал не обещать, а требовать. А что приуныл? Обидно. Я готовил удар и верил, что он спасет город. Значит, снова распылять силы спасать положение. А дальше что? Будет и на нашей улице праздник. Гемельяно-борсупов, Емельяно-Бартупов Атаку! Болосовский, атакуйте муски! Эй, моя голосовский сия! Хорошо, хорошо. 913 й Ничего, ничего, выдержат. Ну? Шиву Круденко. Скажи, что шкуру с него сниму. Представить авиацию. Долбей. Долбей. Долбей. Я Голосовский. Долбей. Я Голосовский. Товарищ командующий, немцы долбей. вели в бой дивизии. Я дивизии. Атакуй, Кривенко. Атакуй. Одну дивизию дай мне. Нет. Я уже дал все, что имел. Перегруппируйся и атакуй. Атака захлебывается. Они тянут дивизию за дивизией! Мы не пройдем. Товарищ командующий. Генерал Миноградов бросит срочно на провод. Слушай, Кирилл, вот же она победа. Несколько дивизий, вот она, Кирилл. Атакуй! Виноградов! Виноградов! Немедленно исправьте линию. Живо! Черт! Зачем же черта бутербродами кормить, когда же самим есть? Связь будет, товарищ командующий. Разрыв найден. Подойти пока не удается. Бьют из минометов. Даю вам пять минут, или вы сами туда поползете. Слушаюсь. Победа, победа, победа, победа. Прекратите. Генералы Кривенко и Карту. Есть. Товарищ командович, разрешите мне, я в минутку обернусь. Иди минутка. Есть. Немцы прорвали седьмую. Сто с лишним танков несутся на город, перед ними ничего. атаковать. Но теперь вы дадите резервы? Нет, не сейчас. Этого я не могу решать в такой обстановке. знаешь, я будто с ума схожу. Мне кажется, что не ты, а Виноградов со мной разговаривает. Я вам напомню, кто с вами говорит. да Непременно Короче Скорей Делается, Лавров там Минируйте подходы, где не успеваете домовые довесы, чтобы обмануть противника Алло, алло, виноград? Да-да-да, я виноградов, понимаю, сделаю Только бы продержались, пока подают регулярные части Я бросил прорыву бригаду, боюсь, не поспелят Так-так, свяжитесь с Лавровым, кто еще там? Генерал Батюреев За да, всем нет артерей Группа дальнего действия на левый берег Река прикроет. Понимаю. пока используйте все зенитки города. Еду немедленно сам. Чего-ничего, кливенка атакует. 105-е вышло из окружения. Так, так. Вас ждет полковник Воронков. Он привез документы и вещи вашей жены. Что? уже сказали что случилось товарищ генерал-полковник я послан командаром 7 лично к командующему пройдемте доложите пока мне у командующего убили жену Потом она сказала, жалко девочку, так и не увижу ее. Похоронили в степи. Место я заровнял, чтобы они надругались. Отметил его на карте. В каком состоянии вывели дивизию? Потери до 60%. Материальную часть сохранили. Где расквартированы? В рыбацких поселках. Вы заслуживаете отдых. Но вы стоите ближе всех к участку прорыва. Посадите дивизии на машины и бросьте в город к заводам. Пройдите к начальнику оперативного отдела. Слушаюсь. Кирилл Степанович, я понимаю, тяжело вам. Я не решился бы сейчас затруднять вас. Теряете время. Докладывайте. Прилетел офицер от Суденцова. Весь фронт седьмой отброшен к северу от города. Таким образом, на этом участке только заводские дружины. Связь с городом прервана. Но есть сведения, что немцы уже вошли в город. Извините меня, Владимир Викентьевич. Может быть, мы действительно перегнули палку? Вы вызвали командующих армии резервов? Да, совещанием 0.30. Неужели все? Кирилл Степанович, это последние часы. Вы знаете, я редко соглашаясь с генералом Кривенко, но если возможно спасти город, то только немедленно пожертвовав стратегическими резервами. Есть ли это еще возможно? Хорошо, может быть и так, только проверьте все-таки это сообщение. Многонедельные кровопролитной битвы, сломившие яростное сопротивление большевиков, армии генерала фон Клауса завоевали один из последних бастионов русской обороны. Вероятно, задержатся. Командующий вызван на провод. Торопились немцы? Если бы не маневр Кривенко, неизвестно, чем бы это кончилось. Еще не кончилось. Немцы в городе. Молодец, Кривенко. Вот и кандидат на его место. Прошу садиться. Товарищ командующий, по вашему приказанию вызваны люди с честерия награждения. Не время сейчас, наоборот, самое время. За положение мы ответим, а они свое дело сделают. Доложите обстановку. Я желаю слышать мнение собравшихся. Короче, пожалуйста. Хорошо, постараюсь. ночью к северной заводской окраине танки были встречены и свыше десяти часов сдерживали с упорным сопротивлением рабочих истребительных дружин. К тому времени, когда немцы отбросили седьмую армию на юг и ввели в прорыв пехоту, Товарищ подошла... разрешите объяснить? Вы думаете, что это улучшит положение? К тому времени подошла 105-я дивизия, а на восточном берегу сосредоточила созданная фронтом группа артиллерии дальнего действия. Которая своим огнем задержала противника. Правда, уже в городе, на рубеже кольцевой улицы и заводов. Ну да, а вражина? Наконец, решающее значение сыграли непрерывные атаки 21-й армии генерала Кривенко с севера. Которая прикрыла с собой весь участок прорыва и пока удерживает его. Прошу извинить за опоздание. Меня задержали немцы. Вас извиняет только то, что вы задержали немцев. Немцы остановлены, но они ворвались в город и заняли значительную часть его. Успех генерала Криверка дает нам некоторую передышку, но нет сомнения, что она будет недолгой. Мы должны использовать эту передышку, чтобы трезво оценить положение и максимально смягчить последствия возможных катастрофы. Тяжелая обстановка в городе, положение 21-й армии, которая угрожает опасность быть сброшенной в реку, требует предусмотреть ряд неотложных мер на случай оставления города. Вновь подготовлен приказ о сборе всех барж, катеров и Вы прочих... Вы установили, кто передал ложные панические сообщения о падении города? Да, я бы сказал, не точно. Снимите и отдайте под суд. Вы хотите продолжать? Нет. Разрешите? 21 армия отказывается от этого резерва транспортов и барж. Мужество полководца не в лихости кавалеристы. А в способности бесстрашно оценить положение. Мне не нужно спорить. Положение само говорит, кто был прав и что нужно делать теперь. Ясно, что только немедленным ударом всех сил еще можно спасти город. Каких сил? Вот два генерала. Их не тронутых армии достаточно, чтобы вышвырать немцев из города. Мне неизвестны планы верховного командования. Но ясно, что резервы стягиваются для контрудара. И мне также ясно, что любой план наступления рухнет. Простите, если мы сдадим город. Вызовите. Так говорите о Враже, Иван Анисимович. Так да, точно. А э. светился высказать парадокс. Прискорбно, но впустив немцев в город, мы выиграли в крепости обороны. Во-первых. Немцы в городе теряют преимущество танкового маневра. Оборона горящих деревянных окраин ужасно была тяжела. Каменные здания центра менее подвержены огню. Они дают хороший сектор для наблюдения и обстрела. И особенно разрушение к фронталам делают позиции необычайно прочными. Французы, сдав Париж без боя, потеряли незаменимую противотанковую позицию. Но это уже не Париж. А узкая полоса развалин, насквозь простреливаемая. Именно? Именно не Париж. Нужно быть русским, чтобы пойти на такую жертву. А тылы? А? Тылы? А если вы изволите прогуливаться по набережной? Именно от голубого киоска. Берег высок и обрывист И образует при обстреле мертвое пространство, в котором можно разместить штабы, резервы, и даже маневрировать по фронту. Тесновато, тесновато. Но можно. Время уходит, а мы говорим о решительном сражении, как о заселении квартиры. Согласен. Не спорю. Полагал, что если нужно, возможно. Разрешите? Лейтенант Петров прибыл. Лейтенант Федоров прибыл по вашему приказанию. Геройской обороной дома 48 вы заслужили полученную награду. Поздравляю вас. Но это не все. Сейчас каждый дом будет решать судьбу обороны всего города, всего фронта. Предупреждаю вас за сдачу дома. Вы будете отвечать вплоть до расстрела. Товарищ командующий, я отвечаю за свою позицию, пока нахожусь на ней. Прошу вашего приказания, чтобы меня не вызывали в штабы без надобности. Тяжело, друг, знаю. И не могу обещать, что скоро будет легче. Будет еще тяжелее. Мы не уйдем отсюда. На том берегу для нас земли нет. Нет. Этот прекрасный офицер никогда не будет расстрелян. Если ему не удастся выполнить свою задачу, он умрет героем. У высших командиров этого преимущества нет. Распоряжение на случай оставления города отменяю. Такой случай исключается. Генерал Студенцов, вы обязаны любыми средствами удержать плацдарм, который остался на западном берегу. Или ответите за все сразу. Оборону города возлагаю на 21 первой армии. Товарищ командующий, если все остается по-прежнему, я не поручусь за судьбу города. Генерал-лейтенант Пантелееву приказываю принять командование двадцать первой армии. Вы снимаете меня? как командира, не справившегося с задачей? Нет, как человека, который может не справиться. Прошу остаться генерала Пантереева и член военсовета товарища Лаврова. Петр! Генерал Кривенко, Ты же хотел остановиться у меня. Петр, ты знаешь, что случилось? Товарищ, командующий фронтом, разрешите идти перевязать рану, полученную на посту командующего 21-й армией. Ты ранен? Иван, машину! Домой, В хозяйство. Петр Михайлович, нельзя же 35 километров ехать без перевязки. Зашли бы вы. Некуда. В армию. Скорее. Езжайте немедленно примите армию. Штаб переведите в город. Каждый, кто без приказа появится на Восточном берегу, будет под суд. Уже? Ну? Счастливый Иван Анисович. Владимир Вигеньевич, Кривенко ранен. Позаботьтесь, пожалуйста. Идите, Владимир Если нужна была смена в командовании, это можно было сделать иначе. Вы незаслуженно обидели его при всех. А его любят, ему верит армия. Если генерал Кривенко не верит, что можно удержать город, пусть лучше не верит генералу Кривенко. Владимир Викентьевич, представьте Кривенко в за отлично проведенные операции. Кирилл Степанович, я же понимаю, что все, что было сегодня сказано и решено вами, было направлено также и против меня. Почему вы не сделали выводов? Прошу вас не считаться со мной. Тяжело, Владимир Викентьевич. Да, я полагал, что если бы мы оставили город, река стала бы мощным оборонительным рубежом, за которым нам легче было бы удержать фронт. Я допускаю, что мы не удержим город. Тогда мне тяжело думать о тех жертвах, которые мы принесем. Вы считаете, что мы проиграли войну? Я никогда этого не говорил. Война уже выиграна это. Но только отсутствие второго фронта создало нынешнюю ситуацию. И только второй фронт может разрешить ее. Рано или поздно он будет. Правильно, как всегда правильно. И тогда, сохранив армию, мы вернем город. И пойдем вперед, вслед за союзниками. Ой, дорогой Владимир Викентьич, каждого из нас можно снять, и переставить на другое место, там, где мы будем полезнее. Ведь Кривенко по-своему прав, и вы правы, и немцы, и наши друзья во всем мире, и многие из нас в глубине души считают, что удержаться поэт в сторону реки нельзя, а нужно. Правильно оценить и использовать сложившуюся обстановку, вывести из нее выполнимые задачи. Это каждый талантливый военный начальник умеет. Но только подлинный полководец ставит задачу и сам создает нужную для него обстановку. Вы не договариваете что-то. Я не понимаю, что вы хотите сказать. То, что я сейчас вам скажу, абсолютная тайна. Знать будете только вы и несколько человек, отобранных для работы с вами. Речь идет о генеральном плане Верховного командования. Э, батенька, да вы весь в крови. Нет. голубчик, быстро за доктором. Барышня, горячей воды. Помогите. А, вы Сейчас я встану. Встам армию. Ну да, ну да. А сперва батенька. Легче, легче, легче. Быстренько ножницы. Вызвать начальника штаба. Я сдам, я сдам. Вы не смеете. Вы не смеете сдавать город. Как же вы удержите его? Удержу, батенька, удержу. ничего дом валится это хорошо укрытие крепче будет Лидера и Иванов убиты. Важное место. Петренко, займи мое место. Есть. Оставаться здесь. Держаться до последнего, до последнего степла. Ясно? Есть. Пошли. Точнее огонь. Подпускай ближе. Точнее. Есть. На тот берег котерок проскочил. А как сюда шли, посередки накрыли. Подсушиться бы вам надо. Да выспаться. Да. Вот что. Придется вам сейчас обратно в дивизию. Товарищ командующий. Немецкие автоматчики просочились. Бьют гранатами с обрыва. Давай все наверх. Товарищ командующий, а? надо бы вам перейти. А. Посмотрите, Петр Степанович, что там такое. И возвращайтесь. Будем продолжать. Слушаюсь. Разрешите и мне, товарищ командующий. А? Э, сходите, голубчик, пока приказ заготовим. Возьмите автомат. Гранаты. Пантелеев. Ничего понимаю. Давай, я сам запишу. Тридцать танков за день. Вот спасибо, дружок порадовал. Передай полковнику, что генерал Пантелеев о вокзале ничего не слыхал. Когда возьмет его обратно, тогда пускай доложит. Товарищ генерал-полковник, скоро ли? Что же, мы второй месяц сидим без дела по лесам до да побалочки? А мы собираемся здесь организовать массовую заготовку грибов и ловлю перепелов. Звонил винограды. А то военторг, говорят, вас занимает консервами и пшеной кашей. Ну что ж, едем. Ну? Что случилось? Фронт обороны разорван. Что? В 5.30 немцы прорвались в районе завода и вышли к реке. Они перебросили свежую дивизию Шербера, вторую на машинах из Михайловки. Пантелеев просит помощь. Нельзя, нельзя было подпускать их к реке. Что говорить нельзя? Они прошли там, где не осталось ни одного живого. Сила какая. Эх, двинуть бы все это в город. Сразу бы стало легче. Ну что ж, двинь. Ты же хозяин. В дивизии Шербура говоришь? Да. Сегодня видел подбитый немецкий танк. Еще окрашен в цвета пустыни. Да. Из Африки, из Франции все к нам подтянули. И танки, и самолеты. Поэтому и ромили, англичане расшлепали. Тот и оно. кое кто только на второй фронт надеется. А сам-то второй фронт. Тут у нас решается. Да-да. Это уж не судьба города. Здесь узел всего. И успех в Африке, и второй фронт, и сроки войны, и все здесь. А главное, быть или не быть в советском строе. Что тут думать? Переправим Пантелея в одну дивизию, больше ничего не дам. Не можем мы идти на легкий успех, только решительный разгром. Здесь мы должны переломить весь ход войны, перебить их хребет, если нельзя кончить сразу. Да, да. Входи, входи. Я ждал тебя. Зажила рано. Суисса. Вот фон Клаус, завоеватель Бельгии, герой Дюнкерка. Готовишься к собственному Дюнкерку? Да, но с другим продолжением. Ты меня прости, я тогда не знал, что Лиса, Лиса умерла. Много другого не знал. Иначе понял. Я пришел с тобой поговорить не как генерал, а как друг. Можно? Да. Нет, не как друг. Я не могу и не буду тебя жалеть. Хорошо. Поговорим как коммунист с коммунистом. Я лежал месяц и ждал. У меня не рана, а душа болела. Чего ты добился за это время? Отстоял город. Я был там и смотрел на карту. Города нет. У тебя осталась узкой полоска земли и развальну реки. Некоторые части фактически блокированы. Этого нельзя долго выдержать. Замолчи. Этого выдержать нельзя по приказу. А люди выдерживают, потому что решили стоять до конца. Народ приказывает нам стоять. Да, это они, а не ты совершил это чудо город теперь преступлений. А к этому медленно, но верно идет. Этого не было, если бы ты бросил все силы тогда. Фан Клаус мечтает об этом. Шутишь? Весь их расчёт в том, что мы втянем наши стратегические резервы. Вот, секретный приказ Гитлера от 14 октября. Русские, силы которых истрачены в результате последних боёв, уже не смогут повторить жестокой зимы 41 -го года. Клаус навязывает нам это, а ты думаешь, это твой наступательный порыв. Но чего же ты ждешь? Ведь есть же предел человеческим силам. Что ж ты решил? Стоять. И не я это решил, а народ. Пойдем. Смотри. Это страшнее, чем ты думал. 22 немецкие дивизии. 12 из них навалились на узкую полоску на реки. И обороняет ее ГОСТа. Это только на карте называется дивизиями. В некоторых из них полторы тысячи бойцов не насчитаешь. И они не только удерживают, они сорвали немецкие планы и сроки. Притянули на себя их главные силы, резервы. Они выиграли нам главное время. Лучшие свои дивизии Клаус бросил в городу. Только бы скорее покончить с ним. Он так торопится, что даже с флангов снял почти все немецкие дивизии. Теперь здесь румыны, а у нас, гляди, что мы накопили за это время на немецких флангах. Два танковых корпуса. Кавалерийский корпус. Не считая стрелковых дивизий армии и фронта. На севере больше. Танковый корпус. Еще танковый. Три танковых корпуса. Мало? Два кавалерийских. Это только подвижные части. Таран. Значит, теперь ударишь. Нет, обожди. Вон, видишь, в районе Михайловки Клаусович придерживает несколько первоклассных дивизий. Но он втянет. Втянет и их. Зимы досталось недели две-три. Если они сейчас не успеют взять города, им придется или отходить по морозу, или зимовать в мешке. И то, и другое страшновато с такими фланками. Постой, постой, постой. Значит, ты сам хочешь, чтобы он навалился на город? Ну да! Только бы не прозевать, поймать момент. Когда и главные силы будут скованы в городе, и тогда мы рванем с севера по их флангам здесь, с юга ударим здесь, соединимся у Михайловки, обнимем, задушим и ни одного не выпустим. Понимаешь? Ни одного. Как же ты выдержал? И хватило сил у тебя? Конечно же нет. Я же помню сидни. Только ты устоял и не дал резерв. Нет, не я. То, что ты мне не сказал тогда. Хоть намекнул бы. Их, если бы мы могли на войне говорить людям все, насколько бы нам было легче. А ты мне все простить не можешь, что я снял тебя тогда. Зря. Ты ведь не верил. Значит, ты город потерял бы и себя погубил бы. А я, брат, тебя люблю. Вот, да, это дело второе. Я ведь знал и тогда, что тебе неугомонная душа большие дела предстоит. Разрешите? Да, да, да. Пора начинать. Располагайтесь, товарищи. Разрешите идти, товарищ командующий? Останьтесь. Генерал Кривенко выздоровел и отдохнул. Он назначен командовать одним из новых соединений. Прошу. Командующий поручил мне изложить вам план нашего решительного наступления, разработанного Ставкой. План нашего наступления исходит из расчета, что в ближайшие оставшиеся до зимы недели немецкие атаки будут нарастать, и Глаус, безусловно, попытается взять город. Следовательно... Товарищ командующий фронтом, уверенный мне дом 48. Знаю. Непривычки заснуть не могу. И у меня борот бессонница. <свист> <свист> а вот, вот все. Привещали, ребята, как немецкие юнкерса гудя. <свист> убью. Убью. <свист> убью. А наши. Мирно! Товарищ генерал Полковник, хватит. Отдыхайте, отдыхайся. Помню, помню. Эх, вдруг, если бы ты мне еще такого майора достал, вот как нужно. Такого дурака, чтобы сам въехал, это навряд ли. Они теперь крепко ученые, товарищ генерал-полковник. Но ничего, сами сделаем окружение, а языка добудем. Окружение? Так точно, масштабе бзота. Мы теперь тоже ученые. Ну-ну, буду ждать. Неприятная тишина. Неспроста. Неспроста. Прочтите директиву ставки. Время икс. Срок нашего решительного наступления. Значит, через несколько дней? Слава тебе. выдержали испытание. Тяжело, Иван Анисимович? Ну, что было, то прошло. Что он задумал? Неужели пронюхало нашем наступлении? Или уходит? <свят> да что вы, батенька, не уйдут. На весь мир прокричали. Взяли, завтра возьмем. И посиний кусочек Эван. Как же не укусить? А? И учтите, домашние. Mm. Старуха моя большая мастерица по этой части. Прошу вас. Что случилось? Товарищ командующий, три дня назад у Кляуза в Михайловском лесу происходило совещание. Как будто Гитлер присутствовал на нем. Вот сопоставьте с этим. Этот господин не приедет разводить части на зимние квартиры. Нет. Да, страх! Страх за свой престиж погнал Гитлер сюда. Страх перед взбесившимся фюрером погонит Клауса на город. Страх перед зимовкой в котле погонит солдат. Будут штурмовать. Да это было за чище перед бурей. А мы, выходит, упредим? Да, выходит. Ничего не выходит. У них преимущество внутренних операционных линий. Если мы начнем наше наступление раньше, чем они, то Клаус успеет перебросить дивизии, стянутые для штурма города, к местам нашего прорыва. Нет-нет, как ни тяжело, надо выждать. Пусть штурмуют. Крепче вцепятся в город. Тут-то и ударить. Значит, отодвинуть... Рок нашего наступления. А вы, вы понимаете, если вы не выдержите? Если бы не понимали, бы давно бы уже не выдержали. Натиск будет намного тяжелее, чем мы рассчитывали. Надо бы подбросить городу еще несколько дивизий. Откуда снимать дивизии, подготовленные к наступлению, ослабить удар? Не ослабить, товарищ командующий, а наносить его наверх Все силы вложить в удар, вот это будет, наверное. Продержаться Пантелееву нужен недолго. И сразу начнем наступление и мы. И тогда уж Клаусу будет не до города. Фон Клаус рассуждает так же. Он тоже вложит сразу все в один удар. И может управиться с городом до нашего наступления. Знаю, знаю. Сколько вам нужно, Иван Анисимович? Не будем говорить, сколько нужно. Сколько можно? Три. Э, две дивизии довольно? Я полагал, три этого в обрез. Товарищ командующий, чтобы Пантелеев выдержал, надо или усилить его, или ослабить немцев. Главная задача действительно выдержать этот первый натиск немцев. Мы накопили запас снарядов надежде на длительное нарастание их атак. А что если... Хорошо! Обрушить все сразу в полчаса! Да, да-да, так и сделаем. Виноват, товарищ командующий, я не все понимаю. Сейчас объясню. В общем, трех дивизий я вам не дам. Не могу. Дам две. Знаю, знаю, что мало. Но и зато удар Клауса мы тоже вдвое ослабим. Как? За час до немецкого штурма мы ударим всей артиллерии по их батареям и войскам, изготовленным к атаке. Весь месячный запас снарядов мы жахнем в полчаса, да так, чтобы шерсть полетела. За полчаса до начала Клаус своего наступления остановить уже не сможет. Хочешь, не хочешь, а ударит на вас, но ударит в полсилы. Ну да, под корень, так вытянем. Да, но для этого нужно точно знать, день не и час немецкого штурма. Страшно рискован. Задержимся или поторопимся хоть на час, все провалим. Золотая у вас голова, Владимир Викентьевич. Но волков боятся, в лес не ходить. Разведка, вы понимаете, какая ответственность ложится на вас? День и час немецкого наступления, точно? Фуфе. Поехали, необходимо связаться с составкой. Я вас крепко полюбил за эти тяжелые дни. Мы-то с вами и видим четыре. Я ваши опоры ежеминутно чувствую. Ну. Берегите себя. Да, да, да. Все-таки берегитесь по возможности. Иван Анисманович. А. а я ведь боялся, вы у меня дивизии четыре выбросить. А я был веж, мне дадить только одну. командующий пакет от генерала пантелеева сапер захвачен при разминирование прохода и этот подтверждает, что атака в 6 часов. В 4 начнется артподготовка. Уведите. Все подтверждается. Нужно связаться с составкой. Не успеем. Если это правда, нужно немедленно начинать. войны. Не подведете? Никак нет, товарищ командующий. Сделаем. Клаус ударит в силы. Приведите в готовность артиллерию. Слушаю. Такое решение без ставки. А если это ложные сведения? Я сказал в готовность. тогда И сами неотлучно оставайтесь у телефона. Момент ставка тоже по головке не погладит. Нельзя упустить. Опоздаем открыть огонь, Пантелеев не выдержит. Да. Но что если мы открываем огонь, а в четыре часа ничего? Тихо, не начинают немцы. Не дай бог, мы выпустим на воздух весь запас нарядов. Ночнее, не завтра или через несколько дней город, безусловно, будет взят. Но второго случая такого не будет. Упустить этот момент, значит, тоже проиграть. На карту поставлено все. Быть не битым. Откроем огонь. Звоните. Давай. Да-да. Сию минуту. Ты Сейчас услышу. Десять минут пятого Ничего не будет Эти десять минут Стоит жизнь Я знал Видел, как эти десять минут Клаус метался в сомнениях от неожиданности. Теперь бросится, как раненый бык. Степан! Да ладно! Пошли! Ребята! Ранились в Паршивы будем, не умрем. Держись, Стёпа, держись, держись. Обещал я. Сапёра паршивого добыл, а майора, майора не успел. Стоять. Ребята! Стоять! Нарвали по кольцевой. Дом 48 захвачен. Еще подождать. Ускребчие увязну. Как? Как? -то? Смертельно. Товарищ командующий, появились три неустановленные дивизии. Какие еще дивизии? Дор. Откуда? Ранен генерал Пантелеев тяжело раздробило ноги. Иван Анисимов. Откуда дивизии? Машину. Лучшие дивизии в город. Гвардийская. Я там поеду. Ну, минутка, теперь уж скоро. Скоро. Слышишь, минутка? Вы мне, товарищ командующий. Скорее. Вы что, не можете скорее? А Кляуста проиграл? Это уже истерика. Это были дивизии, снятые с флангов Пора Пора марш, как танки к идут. Э, к наступлению на рел. ворвался, Михайлович. Так, замкнули кольцо. Теперь добиться. командующего. Русский офицер, Генерал фон Клаус может вести переговоры о капитуляции только с высшим офицером, имеющим полномочия советского командования. Условий капитуляции не будет. Дом окружён находится под дулами артиллерии и танков. Сейчас вы услышите мои полномочия. Победа, победа, победа! Говорит лейтенант Федоров из штаба Клауса. Это Пинчук? Пинчук, попроси полковника дать голос. командующий привезли. а займитесь-ка вы им сами. Меня теперь Манштейн интересует. Слушаюсь. Разрешите. Сидит. Спасибо, Кривян. Тебе спасибо, командующий. Разрешите. как по нотам сошлись, замкнули, раздавили. Поздравляю вас, товарищи. Великий перелом наступил. Сегодня на рассвете прорван фронт на Южном, на Центральном. Мы только часть великого наступления всего Советского фронта. На Запад, на Берлин. Субтитры